How are you, Ангелин? How are you? I'm good. Mm -hmm. а Амир, how are you? I'm good. Mm -hmm. Данил, how are you? Uh, oh, it's not Данил. <laughs> Здравствуйте. Daniel хорошо, хорошо. So, Амир, what's your name? I'm... My name? I'm... Yes. Mm-hmm. Angelina, what's your name? My name is Angelina. Mm -hmm. Angelina, how old are you? I'm ten. Mm -hmm. Amir, how old are you? I'm ten. Mm -hmm. Amir, where are you from? I'm from Kazakhstan. Mm -hmm. Angelina, where are you from? I'm from Kazakhstan. Okay. Amir, have you got a mother? Have you got a mother? You know. mm -mm. Have you got, есть у тебя? Ангелина, есть у тебя? Да, я могу. Да, я могу. С какого yes, слова мой вопросик, на то слово твоего ответа заканчивается. И что ее имя? Ее. Ее. Ее. Ее. Надя. Ее. Ее. Ее. Ее. Mm -hmm. Так, у Амира что-то с интернетом, что-то, мне кажется, он завис. Амир, ты слышишь нас? So, Ангелина, uh, have you got a father? What, what is his name and the beginning? What is your father's name? Uh, his name? His name is Vadik. His name is Vadik, okay. Amir, have you got a mother? Uh, uh, yes, name. I have. What is her name? Her name? Is. Ah, uh, is Sophia. Mm -hmm. Have you got a father, Amir? Yes, uh, have. Yes, I have. A yes, I have. Uh, is What is his name? Um, his, his name flag. is. Папу как зовут забыл что ли? Hello Daniel, how are you? I'm good. Mm -hmm. What is your name? My name? My Даниил. Mm -hmm. Where are you from? I'm from Kazakhstan. How old are you? How old? Five, six, seven. How old are you? Тем, приподними чуть-чуть, чтобы мы тебя видели. Угу, окей. Даниил, have you got a mother? Yes, mother. Yes, I have. Yes, I have mother. Uh -huh. What is her name? Нейм, это что у нас? Как переводится? вот из your name? Yes. Данил? Your name? Your name? Может, name? я на минутку отключусь? Ты только звук не выключай, а потом мы тебя да. не слышим. Yes, you may. Окей. выйду. Данил, okay. so, uh, her name is? Her name is? Мама уже была как забыла. Имя. Mm -hmm. Амир, what's the weather like today? Weather это что у нас? Какая погода? Mm -hmm. uh... Данил, uh -huh. what day is it today? Day. What day? Не число, день недели. Day, день недели. Monday. Uh -huh. okay. Monday, yes. Ангелина, what day is it today? Date – это дата. 16 у нас. Как шесть? Uh, uh, six. six. Чтобы было шестнадцатое, мы должны добавить суффикс «тин». Сикстин. Оф новэмбер. Оф Перед новэмбер еще оф. The sixteenth Окей. Okay. And, Данил, uh, what uh, season is it? Season. какое время Данил, what season? Винтер. Ну, если мы посмотрим в окно, да, там все What? в снегу, но у нас еще, да, ноябрь, это осенний месяц. Вот вам видно мой экран? Mm -hmm. uh -huh. Нет? Видно? Данил, видно экран? Yes, yes. Uh -huh. Повторяем всю погоду. Солнечную мы уже назвали. Вот the weather? Rainy. rainy, rainy, rainy, what's the weather? Yes, windy, Ooh, ветер у нас, white, what's the weather? Uh, cloudy, yes, облачка, облачная, cloudy, what's the weather? Snowy, yes, snowy, what's the weather? Cold, yes, what's the weather? Warm. Warm. What the weather? Hot weather, yes. What the weather? Cool, right, What season is it? Spring. yes. What season is it? Summer. this? Winter. Нужно mm -hmm. время на повторение слов. Ан Ангелина и Данил, вы прошлые слова выучили? Данила, ты? Я сейчас возьму тетрадку. Окей. А можно я начну со старых слов? Можно. Я тогда посмотрю. Окей. Try только. Трай он, Примерять. Нет, эти две буковки. Син, язычок выбегает, да? Син. Син вещь. Угу. Uh Зит. -huh. Uh, вот эта вот буковка какой нам звук дает? Сьют, ю она буковка, сьют. Подходит. Угу. Uh Сиз. -huh. Нет, это буковка какой звук дает? Size. Size. Размер. Buy. Buy. Это покупать. Покупать. Вот здесь Единственное слово исключение дает звук У он. Путон хотеть. Вонт хотеть. Эй, буковка C Take a book. Take off. Take off. Mm -hmm. Take off. примерять. Primi Try Снимите. примерять. Take off. снимать. Take off. снимать. Снимите. Снимите. Снимите. Снимите. буква Снимите. What size? What size L jeans do, jeans do You wear. какого размера джинсы ты носишь? Mm -hmm. Bring Bring, uh, bring uh, приносить. Ит mm -hmm. It, uh, вспоминаю эту букву какой звук Mm -mm, еще. You. Mm -hmm, you, you well. mm -hmm. Это подходит тебе хорошо. Лук. Mm -hmm. look... Две буковки О дают звук У. лук. You look Great. great. Грей, ты выглядишь великолепно. Так, еще раз. Бай. Бай снимать. Бай mm -mm. покупать. Бай покупать. Вонд. Снимать. Тейков снимать. Вонд хотеть. Вонд хотеть. Бай. Бай. Покупать. Take-off. Take off. Take off э, приносить. Bring приносить. Снимать. Take-off. Снимать. Want. Want. Хотеть. Хотеть. Buy. Buy. Покупать. Take-off. Э, Примерять. Примерять, try on. Take -off. take off. Снимать. Снимать. Want? Want хотеть. Take off? Uh, снимать. Да, yeah, right. yeah. okay. это правильно. Данил, готовы? Да. Окей, Это подходит I тебе I хорошо. Хорошо. Глазки в камеру, чтобы мы видели тебя. Не косимся в тетрадку, а сделать так, чтобы я видела твои глаза. Угу. Ид. И. Как подходить? И. Как подходить, Данил? Подходить как, Данил? Ищи. Итс Тебе хорошо угу. снимать? Take. вещь. Take. Ты выглядишь великолепно. ты, Данил, как будет ты выглядеть? Ю. Г. Great. You look great. Примерять. Угу. Примерять. Трай. Размер. Размер. Размер. Подходить. Try. Сьют. Какого размера джинсы ты носишь? Вот. Какого размера? What? Размер? What? Sing? What sing? Синь это вещь, а размер? What, What size? What? Uh -huh. Джинсы? Ты носишь дую Do you? Do you. носишь уэя надевать надевать Повтори еще слова. Амир готов с новыми словами. Фе, фе, Скаф. Фе. Скаф. Угу. Это у нас шарф. Хайбутс. Угу. Uh, это у нас сапоги. Мэн, это у нас. Наоборот. Наоборот. А, нет. Мужчина. Угу. Uh -huh. Это у нас... Платье Диф... Дифрэн. different. Different. Different. Это у нас разную. Разный. Угу. Uh -huh. Глав. Нас... Глав. Глав. Глав. Глав. Главные. Перчатки. Сок. Mm -hmm. so, это у нас носок. Women. Woman. Woman. Это женщина. шорт, mm -hmm. Это у нас футболка. Mm -hmm. Meetings. Meetings. Это у нас. Ой, Варяш. My... Mm -hmm. Yes, well done. Ну. No. No. Вообще сегодня не готова или повторить надо? Нет, я повторяю. Окей, окей. Okay, okay. Данил, ты повторил старые слова? Или ты на следующем уроке будешь рассказывать. Готов. Mm? Готов. Mm -hmm. Есть америмы? Есть? Это подходит тебе It хорошо? Не надо туда косить. Ид, так? It. It. It. Нет, ши это она. Сиютс. Хорошо. Well. Well. Снимем... Мать. Так. Три. Три. Он это примеряет. Тейк. Тейк. Вещь. Вещи. Так, ты выглядишь великолепно. Выглядишь. Лук. Грейт. Примерять. Трай. No. Размер. Подходи. Сьют. The... Какого размера джинсы ты носишь? <связь> какой? Как по-английски? Какой? What? What? Размер? Size. Так, джинсы. What type of jeans. Ты носишь? You? Do you? Носишь? тут что это надевать. Носишь? Это where? Надевать? Так, хотеть? Want? Приносить? Bring. Покупать. Bring, и покупать. Buy. Buy. Это Buy. подходит тебе хорошо? Eat. Eat. Как подходит? Well. Mm -mm. Подходить. Сюз. Сюз. Yes. Тебе хорошо? Уэлл. Ит сюз. Уэлл. Снимать. Well. Снимать. Это. Трион. Трион. Примерять. Снимать. Тейков покупать. Бай, ты выглядишь Buy. великолепно. Поглядишь You look. Look. Great. You Примерять. Примерять это наш путон. Путон это надевать. Примерять. Срайон, подходить. подходить. Не готов. Не можем мы столько времени уделять словам. Учить у нас нет времени на уроке. Следующий раз э, буду ждать эти слова от тебя. Ангелина Рэди. Нет. Yes. Перчатки. Перчатки будут gloves. gloves. gloves. Главные пальчики в них. Разный. Different. Шарф. Шарф, шарф. Uh, scarf. Uh -huh. scarf. Платье. Uh, платье будет дресс. Uh -huh. Мужчина. Мистер. А мы как записывали? Мэн. Футболка. Чешот. Женщина. Вумен. Uh, Сапоги. Хайбут. Uh, Сто... Так, носок. Сок. So... Варешки. Uh, Ирашки. Варешки Миттенс. Миттенс. Мужчина как мэн. Мэн. Варешки. Варешки. Миттенс. Миттенс. Мужчина. Мэн. Варешки. Ми. Митонс. Данил, ты готов с этими словами? Да? Yes? Окей, okay, begin. Можешь я выйти? Сюда смотри и читай. Не надо туда в тетрадку коситься, читай. Hey, это шапка. Скаф. Hi. Какая Hi. шапка? Скаф – это шар. Ай, скаф – это шар. Ай, это... бус – это... Сапоги. Мэн. Uh -huh. Это мужчина. Uh -huh. Трес. Трес, трес, трес. Платье. Трес платье. different, да, да, different, Это не б. Это да. Mm -hmm. Разный. Разный. Глаус. Глаус. Глаус. Перчатки. Читай, читай слово. Сок. So. Прям похоже на русское сок. Носок. Как на сок? Вамен это девушка. Да, женщина. Женщина. Чище это у нас футболка. Угу. Варежки. Варежки. Скаф. Ха, это ша. Так, дресс. Дресс – это... Убери, пожалуйста, руку, чтобы я глазки твои видела. Не в тетради, а на нас смотреть. Дресс – это платье. Дресс – это платье. Дифферент. Different. Разный. Разный. Сок. Сок на сок. Миттенс. Миттенс. Перчатки. Наоборот. Гла... Yeah. Перчатки главные. Варежки, да. Different. Different это платье. Dress, Ой, разный, разный, Разный. Okay. Так, эти слова выучил, а прошлый на следующий урок буду тебя спрашивать. Now let's read and translate. Амир um, Бикин. In. In. In. In. People. И буковка. People. Uh, people Usually... Usually... Put... Put on... Back, where... Warm. Clothes. Uh, jeans... И trousers свитер, свитер, свитер, и куртки, пальто, и шапки. Да, that will do. Translate, В. В это в. В. В. В. В. Let's put down. Давайте запишем. People – люди. Запишите, пожалуйста, слово. People – люди. People – люди. people, люди, южели обычно, путон, Амир, путон, сегодня рассказывали мне, путон, а, ну не ты, ты на прошлый урок рассказывал, путон как переводится? Угу. В холодную погоду люди обычно надевают. Вон. Вон. Тёплую. Тёплую э, одежду. Угу. Джинсы, э, ютки, свитеры. Свитера. Витера, витера, витера. Mm -hmm. То, и, ну как шапки можно сказать. Ангелина за next. in, in. in winter, uh, tray, tray. Нет, ты не видишь эти две буковки, когда встречаются вместе, они нам дают звук З. Зей. З. З. З. это З. З. З. З. З. З. З. З. Хэп кэпс кэпс хай ай-ай-ай хай хай две буковки о дают нам какой звук? У да Boots. Boots. Boots. And um, Miss mitten, Mittens. Mittens or gloves. Только gloves. Буковка О иногда нам дает звук А. А мы помним, что пальчики у нас главные, поэтому главс. Транслейт. Винт как mm -mm -mm -mm. это какое время года? В ин-винт это просто зимой. Винт это зима, а ин-винт это зимой. Зимой. Надеем. Зей. Зей это кто? Они. Уэй. Uh -huh. Носят. Uh -huh. Fio запишите, пожалуйста. Fe это шубы. Фер это мех. Фер шубы. Фью. Да нет, сразу слит. Напишем. Фо шубы. А я вам так сказала дополнительно, что фео это мех. А фео это шубы. Фо шубы. Угу, Ангелина. Шубы и? все кэпс. Кепс. Ну, как бы можно сказать, меховые шапки. Ну, они так с козырьком будут. Шапки. Штаны. Хайбутс это штаны? Да. Сапог... Сапоги. Сапоги. And... Митон. Де... Митон. Данил, что такое митонс? Варежки. Варежки, яс, yes, And gloves. Варежки и перчатки. Да, это правильно. Данил, Данил, ты слышишь меня? Видно тебе экран, Данил? Данил, экран видно? Данил! Меня слышно вообще? Ангелина, Амир, вы меня слышите? С телефоном. Так, Данил не слышит нас. Окей, Амир, read, please. Проверб. Сайз. Губки в трубочку. Whether... Is the... Weather. Weather. Уэзер. There... Транслейт. Uh -huh. это пословица. Запишите, пожалуйста. Провер пословица. Провеп пословица. Данил, ты так и не слышишь нас? Провер, пословица. Сколько у вас классов? Не считала. У меня есть первый, второго нет, третий есть, четвертый есть. А потом не по классам, а так индивидуальные занятия. И взрослые у меня есть. Ready? Прям взрослые? Да, прям взрослые. 30-40 лет. И дети есть, которым 4 года. Там группы дошколят есть у меня. Записали правил пословицу. Yeah. Угу. Итак, пословица гласит. It it? There is не переводим. No, как переводится? No. It it? Uh -huh. Bad, это значит плохой. Нет, плохой. Weather. Weather что такое? Амир, что такое weather? А, да, нет, плохой погоды, а есть bad. Плохой одежда. Да, плохая одежда. Данил, тебя слышно меня? Данил, ты слышишь меня? Да. Угу. Экран тебе видно? Вот это красненькое, запиши себе, да. проеб, пословица. Запиши красненькое слово, проеб, пословица. Ангелина, read, please. Буковка О. Иногда нам дает звук А. Another. Proverb. Proverb. Says. Good две буковки о. Oh, какой нам звук дает? Good. Good. Good. Uh -huh. Good. And in in in. In in in. Season. Season. Uh -huh. Translate. Another. значит другая. True. Пословица гласит, говорит. Гласит, что... Everything, это значит все. Все uh, хорошо в свое. в свое. время года. Yes. Данил, read, please. Данил, два предложения будешь читать, а то ты у нас выходил, твоя очередь одна пропала. У меня сейчас тоже что-то попалось. Зависли. Не видно тебе экран? Видно? Ну, читай. Завис... Ну, а... экран видно, Я это вижу. главное. Читай третье... третье предложение. От абзаца второе. С нового абзаца второе предложение. Да. Ду. Uh -huh. Нет, эта буковка никогда нам и звук не дает. Первая буковка какой звук дает? А. You... Да, в данном I'm случае in. А закрыли ее. Un... Understand. Do you understand? understand, understand. understand. Uh -huh. и следующее предложение еще прочитай потому что ты один раз у нас очередь пропустил ты выходил следующее предложение как читать When... Син. Здесь глухой звук. Син. Нет, Х не читается. What? What? Uh -huh. Where? Where? О. Нет, первые две буковки какой звук дают? Ч. Звук ч. Choose. Oh, Это ч? Звук ч? Слышно the, the. Не слышно, видимо. Choose the right. The right. Right. Uh -huh. Dress. Закрыли буковку. Звук э. Dress. Транслейт. «Ду» не переводится. «Ю» как переводится? Угу. Уже тебе сказали. «Ю» это «ты». Следующее слово «understand» записываем. «Understand» записываем. «Понимать». «Understand» – «Понимать». Understand, понимать. Understand, понимать. Данил, давай поскорее, то ты нам переводишь. Угу, uh -huh. ты понимаешь это? Ид, это. Дальше, второе предложение. When, как переводится when? Нет. Как when переводится? Никто не знает? Записываем when когда. Запишите when когда. Когда you да ты think меня вам видно? Think. Think. Голова? Нет, это глагол. Нет, нет. нет, головой мы что делаем? Думаем. Когда ты думаешь? Как вот переводится. Вот это значит, что вэя как переводится? Все думают, как уэ переводится. Носить. носить. Так когда ты думаешь, что носить или что надеть, чуз. Запишите, пожалуйста, чуз выбирать. Чузы выбирать. Чузы выбирать. Чузы выбирать. Выбирай. Выбери. Выбери. Райт. Right. Правильно. Правильную. Дресс. Ну, можно платье, а можно как обобщить, как одежду сказать. Выбирай правильную одежду. Амир, please, next. Синк. Глухой звук. Синк. What? What Brown, brown and what is good and the bird. party? Party and, um, это считается ВАЙ Y and uh, long dress looks uh, beautiful. Beautiful wall woman, woman. Woman, woman правильно. A, woman, but is fine. Fine. a, on a Little. Little girl. Girl. Mm -hmm. Translate. Sing. Sing. Угу. Подумай. Подумай, что э, хорошо. Хорошо. Угу. Хорошо. Спортсграунд. На спортивную. Спорт... Спорт... На спортивную площадку. Что хорошо для спортивной площадки? А Что? что... Хорошо. Платье это вечеринка для вечеринки. Вот mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. слово why запишем. Why? Почему? Why, why, why? Почему, почему, почему? Записываем слово why? Почему? Данил, записываем слово. Why? Почему? Лон. Mm -hmm. Длинная. Лук выглядит beautiful. Uh, красиво. Угу. На. Uh, На, На женщине. Бат, Но. Фанни. Смешно. понятно, а, смешно. смешно. Угу. На. смешно Little. Little. На маленькой. Girl. Девочки. Угу. Данил. Это Б-Б-Б. When you buy. Buy. When you buy. Uh -huh. Первая буковка. Клодис. Uh Клодис, -huh. yes. Три. Чай, чай, чай. Зим, зим. Он, он. translate when мы записали сегодня when как переводится. When. Когда? <coughs> когда. Ты когда ты. Бай. Ух, прощался. Бай это покупал. Когда а, ты где? покупаешь? Когда ты покупаешь? Клодес, это что у нас? Ангелина, что такое Клодес? Одежду. Одежду. Ангелин, не слышно тебя, выйди и зайди снова. Когда ты покупаешь одежду, try them on. Данил, как переводится try on? Try on, ты на сегодня учил, не доучил. Подходит. Сьют подходит. А try on? Когда мы покупаем одежду, сначала ее нужно... Примеряй. Примеряй, yes. Ангелина? А мне экран не видно. Видно уже? Все, теперь видно. Uh -huh. Read, please. Make sure. Make sure. Make sure. Мы никогда и в конце не читаем. Make sure. Uh, The... Дверь. Uh -huh. They. They are. are. Your. Your. Your. Буковка как называется? З. Вот гласная. Ай. Mm -hmm. Так и читай. Сай. Сай. Size, size. size, size z. z. это же э e, и. А e. Z, z. Uh -huh. U. and. Как? U. Быть? And. Вторая ю а первая как буковка называется. Первая буква дает звук ю. Первая буква какой звук дает? Звук, звук с. Ю. С. С. Ю. ю энд. С. Ю. ю энд. С. Ю. С. Ю. Like there their, uh, color. Color. Color. Mm -hmm. translate make sure. это значит убедись что, убедись что? что она что она your size, your size, твоего, твоего, size. размер, угу размер, размер. что размер. она, что она твоего, сют, как сют переводит ты нам на сегодня учила, Сьют. Сьют, Сьют. Как Сьют переводится? Все думают. Сьют как переводится? Подходит, что она подходит. она подходит тебе? И что и что? ю а, она, you, она you. ты тебе? Любишь, тебе нравится? Тебе нравится ее цвет. Ансы uh зе -huh. Question number one, Daniel, please. Daniel read question number one. What? What? What? What? What? What? Oh, oh oh. What? What? Have. Have. Uh, uh, uh. Леонт. Леонт. Леонт. Так, translate. Вот mm. что mm. В данном случае хэп не переводится. Что ты learned, узнал из, из текста? Мы сейчас с вами прочитали текст. Каждый из вас сейчас подумает и расскажет нам, что вы запомнили, что вы узнали из текста. Амир, я узнал что... по-английски. I have learned. У, узнал, а. это хэвленд? learned. Угу, Перечисляешь, что. А, а. Можно я? Если yes, мы а, I, you want, I have learned. Uh, Пью... Uh, Это уже люди. Пипл. Пипл. Uh, как будут любят? Лайк. Лайк. Сизен. Все ты хочешь сказать на года? Нет. То, что люди... But, uh, время, разные времена года. Разные. Вы учили на сегодня, учили как разные. Different. Different. People like different. И вот теперь времена People года. Like See? Seasons. People like different seasons. I'm already... yep. okay, tell us. What have you Амир, learned... begin your sentence. I have learned. Я узнал и People, people, и буковка там. А глагол какой тебе нужен? Какой глагол нужен тебе? Скажи, я помогу, какой по-русски. Окей, okay. одеваются, ты знаешь, как будет одевать? Where people wear разную одежду, тебе нужно сказать. Different, different Но mm -mm. no это вещи, имеется в виду все вещи там и сумки, и игрушки, а одежда мы отдельно проходили, как одежда. Clothes, Clothes. yes, I'm Данил. What have you learned from the text? Что запомнил ты из текста? Что а. америк... Время желтая, да, запись урока Данил, что ты узнал из текста? I, I. I, have I. I have learned. Я узнала, это I have learned. Что ты узнала с текста? Данил, be quick. Побыстрее нам урок пора заканчивать. Как там что? Как там что? Давай поскорее. Нет. Так, подумаешь, значит, до следующего урока. Запишешь свои мысли и нам расскажешь. Thanks a lot for the Домашнее задание выучить те слова, которые вы сегодня записали. Данил, тебе не забыть выучить предыдущие а слова. Да, да, пришлю, конечно. Только не сейчас, попозже я пришлю. И который нужно тоже. Которые тебе нужно, я же уже присылала голосовое сообщение. Ах, да. So, thanks a lot for the lesson. Goodbye.